Привет, аудитория! 18 марта, воскресенье, у нас пройдет номерной турнир UFC 286, и на очереди у нас бой основного карта турнира в средней категории между Марвином Виторией и Романом Далидзе. Ребята, подписывайтесь на канал, делаю для вас адекватную аналитику, подбираю интересные коэффициенты, трачу на это свое время, к вам единственная просьба. Подпишитесь на канал, поставьте свою оценку обзору. Ну, перейдем к бою. Марвин Витори, 29-летний боец из Италии, провел в профессионалах 24 боя, 17 из которых одержал победы. и в одном бою была зафиксирована нища. Питори является базовым борцом, который неплохо переводит и контролирует свою позицию на земле. Также может довольно-таки неплохо накидывать в граунд-энд-паунде, плюс ко всему имеет хорошие навыки в бразильском джиу-джитсу, о чем говорят его 9 побед с обмешанами. Правда, 7 из них были до все, а в этом промоушене было всего 2 против не топовой позиции. Итальянец физически развитый боец и также имеет чугунную голову, что позволяет ему вступать в размены в стойке и не улетать в нокаут. Но ударка у Витори достаточно однообразная, прямолинейная, и, как показали бои с Уитакером и Эдесани, техничным ударником по силам переработать Марвина в стойке. Итальянец может похвастаться достаточно неплохим кардио, забоем проделывает немалый объем работы, и не каждый соперник способен выдержать прессинг Витори. Вьющевым выступает 16 года, где изнач... изначально выступал он достаточно нестабильно и чередовал победы с поражениями, но после проигрыша с плитом от Эдесани в 18 году вышел он на серию с 5 побед подряд и за это получил титульный шанс, выйдя на смену Роберту Уиттекеру. В это время чемпионом был Израиль Эдесани, с которым Марвин уже встречался в трехраундовом поединке. И, как я уже говорил, он выиграл с плитом, но там до сплита не дотягивало, там Марвин Единогласным решением должен был проигрывать, но судьи решили так. А этот же бой был уже пятилаундовый, второй бой с Садысанией. Ну, Витарь его просто слил подчастую. Итальянец забыл про свои борцовские навыки, пытался проводить бой с кикбоксером в стойке, что, конечно, не привело к ничему хорошему. Ну, после этого боя был бой с Паулой Косты, в котором Марвин выдержал серьезные плюхи от оппонента и в итоге переработал Косту, забрав бой единогласным решением. В крайнем бою против Роберта Уиттекера разгромно проиграл техничному ударнику в, трех... в трехраундовом поединке. Хотя будь это... 5-раундовый бой. Очень большая вероятность, что итальянец проиграл бы его досрочно. Потому что Уитакер в третьем раунде уже в ударке вытворял, что хотел. Его соперник Роман Далидзе 34-летний боец из Грузии. В профессионалах он провел 13 боев, 12 из которых одержал победы. Романа можно назвать универсальным бойцом. Неплохо он себя показывает в ударной технике, где выбрасывает много ударов и старается работать по разным этажам соперника. Ну, Далидзе есть на кутирующей мощи в кулаках, с помощью которой он не раз финишировал своих оппонентов, правда было это до UFC. Также он может бороться и переводить своих оппонентов в парк, где хорошо работает в граунд-энд-паунде. Плюс ко всему Далит является чемпионом мира по греплингу у него имеются отличные навыки в джиу-джитсу, -джи что делает его довольно-таки опасным соперником на земле. В UFC грузин выступает с 2020 года, где провел 7 боев, одержав 6 побед. То есть за 2 года 7 боев это достаточно сильный показатель. Вот. и плюс из, из, из, из, из этого всего всего лишь один проигрыш во первых два боя Долидзе провел в полутяжелом весе, но после перешел в средний вес и первый же бой проиграл термину Джайлсу решением в этом противостоянии проявились проблемы Романа в функциональной подготовке он очень сильно просел по кардио за счет чего и проиграл бой а после были хорошие победы над джиттером Кайлом Дакасом универсальным крепким сильником Филом Хоусом и топовым Джеком Хермансоном каждого из которых Роман победил досрочно В первых двух раундах Вот это при преимущество в этом бою Будет на стороне Долидзе В росте и в размахе рук На 5 сантиметров В данной технике Бойцы, ну Находится примерно на одном уровне. Небольшой перевес можно все-таки отдать итальянцу за счет более скилловой позиции. В борьбе я бы отдал преимущество также в сторону Витория, а вот Партер предпочтительнее удалить. Все-таки по сравнению с Марвином, Роман в этом аспекте смотрится гораздо разнообразнее и опаснее. Ну, еще есть вопросы, конечно же, кардио грузина. В этом бою, если Виторий будет постоянно нагружать работы Долидзе, прессинговать, изматывать, то очень, вероятно, заберет бой решением. Но не стоит недооценивать опыт грузина в партере. Особенно тот факт, как он может пользоваться недостатками и ошибками своих оппонентов в этом аспекте. Тот же Хоус и Хермансон, которые вроде бы, как смотрели по ходу боя лучше, вроде бы выигрывали бой, но в один момент проиграли, допустив ошибки, которым которыми Роман воспользовался. На победу Виторий дают коэффициент 1.4, что мне ну, неинтересно. Да, с одной стороны, Марвин дерется на топовом уровне уже достаточное время, имеет определенный опыт и знания. Его команда вроде бы как знает, как выстраивать геймпланы на бой. Но, с другой стороны, иногда его действия в боях не особо понятны. Бою с тем же Адесани, которого нужно было бороть, Витори пытался перебить в стойке. И тут вопрос: это у Витори хромает дисциплина, или команда подбирает неправильный геймплан под Марвина и его соперников? Тот же Хермансон, как мы можем судить по его боям, очень четко следует своим геймпланам, даже если в итоге бой получается достаточно скучным. И более дисциплинированный Джек допустил ошибку в бою с Далидзе, которая стоила ему обидным проигрышем досрочно. Так что в бою с Марвином у Грузина есть шанс. Это факт. И на этот шанс бу Буки дают коэффициент 3,5, что... Ну, очень-то неплохо. Оба бойца не проигрывали досрочно. Вдобавок, в эту сторону еще играет два фактора. Марвина еще никому не удавалось Марвина никому не удавалось пробить, и Далидза всегда может уйти в партер, если его потрясут, потряс, потрясали, потряс. Короче, если его потрясут, то Далидза может уйти в партер. Так. Вот. Но ну, Марвин, учитывая его неплохой кардио, все-таки более сбалансированный боец. И если не будет а, допускать ошибок с большей вероятностью, заберет все-таки бой решение. К такому исходу ну, тоже, я думаю, можно присмотреться. Думаю, коэффициентно это будет ну, достаточно неплохой, лучше, чем на обычную победу а, Марвина. Роману для того, чтобы успешно выступать на топе, на топовом уровне, а, стоит выводить свою кардио на новый уровень. Поэтому отдаю 55% на 45% в пользу Витории в этом бою. Ну, прежде можно присмотреться к ТБшкам. Короче, Марвин решением долить за, за 3,5% просто любым способом победы интересен. Ну, ТБшком в пресс можно присмотреться. Это мое видение боя. Вы же подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка находится в первом описании. В первом закрепленном комментарии под видео. Обычно я в субботу или в пятницу э, делаю прогнозы на те бои, которые мне интересны, но по ним я не успел сделать видео. Все. Подписывайтесь на канал. До следующего видео. Пока.